депутаты союзного парламента обсудили и приняли постановление об итогах состоявшегося в стране референдума. Его комментирует для программы «Время» председатель Верховного Совета СССР Анатолий Иванович Лукьянов. Впервые таким демократическим инструментом воспользовалась страна для выявления общественного мнения. Если говорить в целом, то выявлено недвусмысленно и полно Воля большинства народа по такому важнейшему вопросу, как сохранение обновленного союза СССР, как обновленной федерации равноправных и суверенных республик, где каждый гражданин будет пользоваться всем объемом своих прав, своих свобод, своих полномочий. И надо сказать, что большинство народа, большинство участвовавших в референдуме поддержало союз. Сохранение союза. Это главный вывод и очень важный вывод, потому что теперь перед лицом всего мира предстает мощное государство, союз советских социалистических республик, а не мелких княжеств, что будет продолжаться и впредь та политика, обновленная политика, которая проводилась в международных отношениях. Граждане Российской Федерации, клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Советской Федеративной Социалистической Республики соблюдать Конституцию и законы РСФСР защищать ее суверенитет, защищать свободы и права человека и гражданина, права народов РСФСР, да и добросовестно исполнять возложенные на меня народом обязанности. Уважаемый господин спикер Палаты представителей, уважаемый президент Сената, уважаемые члены Конгресса, дамы и господа, я имею высокую честь выступить здесь, в Конгрессе великой свободной страны, как впервые за тысячелетнюю историю России всенародно-избранный президент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 Опыт инувший десятилетий научил нас, коммунизм не имеет человеческого облика, свобода и коммунизм несовместимы. Мы чувствуем колоссальную ответственность за успех наших преобразований, не только перед российским народом, но и перед гражданами Соединенных Штатов Америки, перед всем человечеством. Сегодня свобода Америки защищается в России, и если реформы провалятся, придется заплатить многие сотни миллиардов долларов, чтобы хоть как-то компенсировать эту потерю. Это касается экспериментов с бактериологическим оружием, известных теперь фактов по американским военнопленным, корейскому Боингу и многое другое. Этот перечень можно было бы продолжить. Открываются архивы КГБ и бывшего ЦК КПСС. Более того, мы приглашаем Соединенные Штаты и другие государства к сотрудничеству в расследовании этих темных страниц бывшей империи. Хотел бы закончить свое выступление словами из песни американского композитора российского происхождения Ирвина Берлина. Господи, благослови Америку. Не Западу судить. Мало что понимает в этом запад. Мы занимались не сбором денег, а уничтожением коммунизма. Это разные задачи разной ценой. Мало кто на Западе понимает, что такое коммунизм на самом деле и какую цену заплатила наша страна за это. Мало кто это понимает на Западе. Что такое приватизация для нормального западного профессора, для какого-нибудь Джеффри Сакса, который пять раз менял свою позицию по этому поводу и докатился в итоге до того, чтобы нужно отменить приватизацию, начать все заново. Для него, соответственно, западными учебниками, это классический экономический процесс. В ходе которого оптимизируются затраты на то, чтобы в максимальной степени эффективно разместить активы переданных государств в частные руки. А мы знали, что каждый проданный завод – это гвоздь в крышку гроба коммунистов. Дорого, дешево, бесплатно, с приплатой. Двадцатый вопрос. Двадцатый. А первый вопрос один. Каждый, появившийся частный собственный к России – это необратимость. Это необратимость точно так же, как 1 сентября 1992 -го года первым выданным баучером выхватили буквально из рук у красных об остановке приватизации в России точно так же, каждым следующим шагом мы двигались ровно в том же самом направлении приватизация в России до 1997 -го года вообще не была экономическим процессом она решала совершенно другого масштаба задачи, что мало кто понимал тогда уж, тем более на западе она решала главную задачу остановить коммунизм Эту задачу мы решили. Мы решили ее полностью. Мы решили с того момента, когда в девяносто шестом году на выборах Зюганов отказался от лозунга «Национализация частной собственности». Отказался не потому, что он полюбил частную собственность, а потому что он понимал, что если хочешь власть в этой стране получить, безумие пытаться отнимать назад, у тебя самого отнимут так же, тебе мало не покажется. Этим самым мы заставили его... Независимо от его желания, играть по нашим правилам, ровно то, чего и надо было добиться. А для САПС это дешево, уже было дороже, тоже было процедуру изменить. Мы решили другую задачу, это означает, что он И стал вести себя нагло, он молчал ведь очень много лет после того, как разгромил РАОС. Что случилось? Он опять возвращается во власть? Да не в государство. Вот я еще раз говорю, государство у нас отняли. Государство отняли, приватизировали. И они сегодня, вот эти банкиры определенной национальности, говорят: это мы привезли, привели Ельцина к власти, 1996 год. Теперь Россия наша страна, и вы будете делать то, что мы вам скажем. А сегодня и те, и другие породнились и госкорпорации тот же, посмотрим, состав акционеров той же Роснефти, Газпрома. И других наших национальных. Они взаимно проникнули. Они транснациональные. Что там, Лукоил, ну, как частная компания, там, Альфа-группа, вот эти все. Вот они сегодня соединились. все И Путин оказался ну, с ограниченными полномочиями. И сегодня мы видим, что у Грефа полномочий больше, чем у Путина. У Кудрина больше.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 Что такое милиция? Милиция – административное учреждение для охраны общественного порядка и безопасности, а также личной безопасности граждан и их имущества. Фирма «Российская Федерация». Согласно источнику, юридическое лицо РФ официально зарегистрировано в Мировом реестре юридических лиц, как коммерческая организация, исполнительным директором фирмы является гражданин СССР Медведев-Д. Что такое судебные приставы? Согласно источнику Википедия, судебный пристав – должностное лицо, осуществляющее принудительное исполнение судебных решений и постановлений. США обеспечение деятельности федеральных судов осуществляет служба маршалов США, а окружных и местных судов осуществляет департамент шерифа округа. Кто такие граждане РФ? Информация с сайта Википедия. Гражданами России, то есть физическими лицами, обладающими гражданством Российской Федерации, по действующему законодательству являются лица, которые приобрели гражданство России в соответствии с федеральным законом о гражданстве Российской Федерации 2002 года. Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще, потому что вы говорите несколько страшно. Почему? Вы предлагаете передать э, власть, власть фактически, в руки населения. Если каждый человек сможет участвовать напрямую в управлении, что, что же мы науправляем? Как только все люди поймут основу своего «я» и самоидентифицируются, управлять, то есть манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело жить. Как управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к информации, все имеют...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 Так как в таком обществе жить? И мне от ваших рассуждений становится страшновато, честно говоря. И мне кажется, что вы не совсем понимаете, что вы говорите. В Екатеринбурге назревает грандиозный скандал. Родители школьников узнали о планах чиновников в добровольно-принудительном порядке вживлять в детей некие чипы, которые якобы должны превратить их чуть ли не в суперлюдей. В городе тут же заговорили о желании государства устроить тотальный контроль над населением, а многие уверены, что это попытка управления сознанием. ...инженерия, которая, которая, безусловно, даст нам Потрясающие возможности в области фармакологии, новых лекарств, изменение человеческого кода, если человек страдает генетическими заболеваниями. Замечательно. Ведь это так хорошо. Уже можно это представить, даже не очень теоретически, а уже может, можно практически представить, что человек может создавать человека военный, человек, который может воевать без страха и без без чувства сострадания, сожаления и без боли.